Я обещала сделать прогноз на этот сложный, можно даже сказать грозный, 22-й с переходом на 23-й год. Это годичный гороскоп, который у нас в этом году идет с 1 апреля 2022 года по 21 марта 2023 года. Для мунданного прогноза на год есть много разных систем анализа. Если брать гороскоп государства, то этих гороскопов много, так как государства живут долго, столетиями. А потом много споров, какой гороскоп более верный. Можно делать гороскоп на календарный Новый год и он как социальный будет работать, можно на 21 марта каждого года на весеннее равноденствие, как принято в Зарастрийской системе, день весеннего равноденствия. Чаще всего так делает прогноз Пал Палыч Глоба, и этот гороскоп тоже хорошо работает. Но сегодня, вот сейчас, я хочу применить метод, который дал нам доктор Кайн Рау, мой джиотиш-гуру. Этот мунданный метод одинаково хорошо работает для любого государства и действует только на один год. Еще раз скажу, что только на один год, то, что, о чем сегодня будем говорить. Берется первое новолуние в рыбах с учетом аянам шалахири С Айенам шалахири то есть в зодиаке. Но это новолуние берем координаты столицы государства, на самом новолуние точное соединение Солнца с Луной и координаты столицы государства. И анализируем его по специальной схеме. Ну, одна из, один из методов был описан в книге господина Мехты «Мировая астрология» под редакцией доктора кайнрау и вот как учил нас доктор Рао, что берите этот метод, и вы не промахнетесь в прогнозе. В 22 втором году первое новолуние в рыбах, еще раз повторю, что сибирический зодиак, было 1 апреля 22 -го года в 9 часов 25 минут на Москву, то есть берем столицу государства. И мы сейчас на экране видим этот гороскоп. Смотрите на него, пожалуйста. На этот год лагна у государства будет близнецы. Вместе с нами такую же лагну получила Индия на Дели строим гороскоп. Так совпало просто. Это говорит о том, что события у нас и у Индии в чем то будут перекликаться. Мы как-то будем ближе к Индии, несмотря ни на что. Мы, конечно, разные Грегоры, разные истории, но, как ни странно, в чем то мы будем на этот год близки а с Индией больше, чем с Китаем. У них будет столько сложностей, что они больше будут заняты собой, чем вникать в то, что происходит с другими странами. На что надо обратить внимание в этом гороскопе на год для России? В первую очередь по гороскопу ясно видно, что на принятие решений в государстве будет влиять сам народ. Кто бы что ни хотел осуществить по-своему, по, по какому-то своему личному плану, в конечном итоге все же будет так, как хочет большая часть народа. Будет борьба идеологии и очень ожесточенная. В данном гороскопе два гуру Венера и Юпитер – это два гуру и Венера, и Юпитер соединились в девятом доме идеологии, и оба сильны. Один, одна планета, один гуру за деструктивный путь страны, но под прикрытием каких-то очень красивых слов, а другой и вообще как бы склонностью балтовать, забалтовать, а другой за эволюционный путь, и долго будет неясно, кто победит. Противодействия будет много. Элиты, не элиты, это э, не так важно, что они там себе думают. Это дело, как, как говорится, десятое. Но, как уже я сказала, в итоге будет так, как хочет народ. Если народ хочет, чтобы победа была без всяких там двусмысленностей, то она именно такая и будет. Э, просто это, возможно, растянется на целый год. Во всяком случае, мы анализируем же годичный гороскоп, и видно, что до, вплоть до там февраль-март все еще никак ясно не будет, и только ну во всяком случае только после Нового года какая-то более определенность появится. И вот, ну, просто приведу такой пример, что значит, как хочет народ. Вот, например, если народ хочет Красное Знамя Победы над Кремлем, то, возможно, так и будет. Пора, знаете ли, его на место вернуть. Оно, Красное Знамя, не напоминает нам Ельцина, не напоминает 90-е годы, когда страну развалили. И это Знамя Победы, оно же одно для нас, для всех, одинаковое для нас, для всех. Даже для тех, кто остался на окраинах бывшей страны. И поэтому оно нас всех объединяет. Но это я, к примеру, сказала, что желания людей будут учитываться. Но не без борьбы, конечно. И теперь давайте рассмотрим, что этому поможет. На этот год в гороскопах всех стран, то есть это для всего земного шара, сформировалась йога Ямараджа. Это соединение Сатурна и Марса. Йога тяжелая, можно сказать катастрофическая. Ямарадж ⁇ это бог смерти. Его еще называют Хармарадж или Дармарадж, облеститель кармы, тот, кто выносит окончательный вердикт после смерти. Это грозная личность, но справедливая. Пугаться не надо, так как эта йога у нашей страны сформировалась в восьмом доме. Вот посмотрите еще раз на экран. И становится, когда она в восьмом доме, становится супер суперцарской раджа-йогой. Когда враги повержены и приходит победа а также великие подарки. Это все а, нас ожидает только к концу марта 2023 года. А, минус на минус дает плюс. Напоминаю, что гороскоп годичный, так что это работает только, вот эта йога работает только до 21 марта 2023 года. Меня и, надеюсь, вас могут поддержать слова, которые когда-то нам сказал Хари Кришна Дас. Ну, в свое время я это озвучивала, что военных действий на территории России не будет. Не то, чтобы Россия не будет участвовать ни в каких военных действиях, а что на ее территории не будет военных действий. Территория России защищена свыше, и на ее земле войны не будет. Понятно, что на приграничной территории может что-то прилететь, но это не сама война. И вот в годичном гороскопе Сатурн в обители, то есть в своем собственном знаке, соединен с Марсом, который находится в экзальтации. Это превосходное положение. И еще формируется випарит раджи йога поворотная йога от плохого к хорошему. Так что эта йога-ямараджа многократно усилена. Даже себе трудно представить, что... Она может дать. Я в реальной жизни такую комбинацию не встречала, а только слышала о ней от старых астрологов, которые передают знания по парампоре. Вот они о ней рассказывали, упоминали, и упоминали в связи еще с тем, что известно, что этой йогой активно пользовалась Индира Ганди. Ну вот в реальной жизни мне всегда было интересно посмотреть, где бы она реально проигралась у реального человека, но такого не встречала. И вот мы на, на год получаем такую комбинацию. Очень интересно. Из восьмого дома Ямарадж аспектирует, то есть вот эта йога аспектирует десятый дом. Дом стратегических целей государства. Вообще-то это еще можно, это вообще может еще дать смерть кого-то из первых лиц государства. И вот у нас недавно ушел из жизни Жириновский, а он однозначно принадлежал первым лицам. Возглавлял старейшую партию Которая была у истоков Новой России И вообще, кстати Можно сказать, что это Возможно даже не последняя смерть Может быть еще что-то будет Потому что все-таки йога Ямараджа На прошлой лекции я вам Рассказывала небольшой Рассказ о нашем президенте И что у него о Веша Ханумана. Ну вот какой бы Еще такой образ дать, но Православие – это вроде как полномочия от Михаила Архангела. Я так говорю, чтобы было просто понятно. Там это более сложное, само по себе более сложное понятие. И пусть меня извинит православная церковь, если эта аналогия некорректная. Но так как это есть у президента, поэтому он находится под особой защитой. И как говорят святые, что а, тот, кого охраняют высшие силы, а, люди, человек, уже ничего не может сделать. И, а, и поэтому он защищен. А другие лица такой а, защиты не имеют. Может быть, это просто обязательно уход из жизни, это может быть потеря должности или добровольный уход из должности. А, в, в общем, посмотрим, как это проиграется и... Будем наблюдать. Вообще в течение года будет много неожиданных поворотов, а много стихийных бедствий. Даже там, где никто совсем не ожидает. Могут быть и снова возвращение эпидемий, болезней, водная стихия и огонь. Принесет много сюрпризов от Ямараджа. Я еще делала гороскоп для Китая на столицу Пекина и для США на Вашингтон. И вот если рассмотреть гороскоп Китая такой годичный, то йога Ямараджа у Китая попадает в шестой дом, что даст им проблемы на границе государства и также очень много внутренних конфликтов и новые витки каких-то эпидемий, потому что шестой дом, они с трудом но все же решат свои проблемы и с хорошим результатом, потому что в шестом доме эта йога, она не превращается прям в супер-раджа-йогу, но все-таки это випарит раджа йога и поэтому Китай решит свои проблемы. Но это у них будет долго идти, и в итоге даже может привести к каким-то воен... реальным военным действиям. И Китай будет заниматься больше решением своих проблем. И нам, нам, как России, как государству это надо учесть. У США Сатурн с Марсом, вот эта ямараджир йога попадает в четвертый дом. Это, что называется, пришла беда, открывай ворота. То есть эта йога попадает в их собственный дом. И эта беда придет на их землю, внутрь страны. Защита от этой йоги у них на этот год нет. И есть усиление всего негатива, просто максимальное усиление. Тут может быть и стихийные бедствия, там, вплоть до какого-то крупного цунами, и эпидемии, внутренние конфликты, экономический кризис. В общем, беда за бедой. Не могу сказать определеннее, так как все же... Неизвестно, как с ними поступит Ямарадж. Все полной котомкой или, как говорится, корзинкой даст, или только частично что-то проявится. Потому что Ямарадж, это, будем так говорить, это некий суд кармы, поэтому мы за него, за Ямараджа, не можем сказать, как это в итоге он с ними поступит. Так что посмотрим, как это реализуется. Меня спрашивали еще, а возможен ли ядерный конфликт. Но не думаю, что до него дойдет, хотя йога-юмараджа может делать такие намеки, что может быть все что угодно. Но применение какого-то нового оружия – это возможно. Но это нам, вот нашей территории, вреда не принесет. И вообще России вреда не принесет. Как это будет происходить и вообще произойдет ли? Вот это остается под вопросом. А, кто-то, так, кто-то пишет в чате. Ага, а, а, а про затмение, когда скажете? А, ну, вот у нас сегодня 28 апреля. А 30 апреля будет частичное солнечное затмение. Я об этом попозже скажу. Давайте с темой годичного гороскопа еще закончим. И, кстати, вот если мы это видео выложим на YouTube, вы не забывайте подписаться там, если вам интересна эта тема, лайки поставьте, потому что сейчас очень сложный год, и я буду давать почаще видео. Следующее, я думаю, что как раз время подойдет к осени, перед следующей серией затмения, тоже поговорим, обсудим эту ситуацию. Вот, потому что здесь очень сложный будет год, и будем это обсуждать не так редко, как я раньше давала, поэтому почаще, чтобы вы не пропустили видео. Подписывайтесь, и давайте вернемся к этой теме. Еще что я хочу вам сказать, рассказать. Я вот хотела вам больше всего сказать про это соединение Сатурна с Марсом, что в этом году нами вот все ситуации правит Господь со своим главным на этот год помощником Ямараджи. Поэтому у нас война, поэтому она будет непростая и так далее. Значит, у нас будет несколько ворот, одно конец мая, другое в середине июля, с переходом на август, когда может, ну как бы, это несколько ворот, когда могут заканчиваться военные действия. Как они в итоге смогут ли в эти окна закончиться, или же оно продлится дальше, дальше, дальше в какой-то другой форме, пока. Сказать сложно. Давайте хотя бы доживем до одного окна, которое будет после, ну, в районе 20 чисел мая. То есть узлы Раху и Кету сейчас на данный момент переместились. И вот такое расположение кармических узлов было на момент начала, начала Кали-Юги. Это один аспект. То есть у нас сейчас оборот узлов приближается, как было на момент 5000 лет назад, начало Кали-юги. Второй момент. Точно эта линия была на момент поворота вектора времени, как было указано в том пророчестве, о котором я говорю. Вот. То есть это метон, метоновский цикл, который сейчас вот эта стрелка кармических узлов стала в то же положение, Поэтому 22-й год у нас такой а, и сложный, и а, по-своему он будет ну, критичный, сверхкритичный. Хотя 23-й, а, дело в том, что узлы же они находятся в знаке а, в больше года, там около двух лет. Вот, поэтому они вот это вот время, находясь здесь, будут все время создавать ситуацию, которая будет очень сильно влиять на изменение цивилизации. Теперь, как я ворота смотрю, это из мунданного гороскопа, то есть я пока вам просто говорю факт, что это пока вот так. Там сложной системой смотрится и Даша, Даша период, но не, не такой, как в обычном гороскопе, а я по-другому смотрю, применяя разные методы. Пока просто говорю, когда у нас эти ворота будут. Вот. В конце мая что-то будет такое интересное, но имейте в виду, так как мы имеем Ямараджа, супер раджа йоги Любой такой поворот, он будет только нам в плюс. Да, да, кто-то тут пишет, очень хорошо. Здесь даже на первом курсе астрологии враги, враги не получат желаемое, но навредят сами себе, а, в, как классики прочтения, да. Ну там, понимаете, я не знаю, как это сформулировать. Йога йогой, но здесь в течение года Просто Емарач будет присутствовать своим лицом. Как бы вам это еще сказать, как образ? Вы знаете, у меня была в детстве такая ситуация. Ушла из жизни моя бабушка по папе, а мы с бабушкой по маме, она у меня очень мудрая такая была, гадала шаманскими практиками, владела, много не говорила, но мудрая очень. И вот мы шли с кладбища, и она видит, я там плачу, я перепугалась, я где-то в классе четвертом была. И она мне говорит, нучка, ты смерть не бойся, смерть надо уважать, а бояться ее не надо. Смерть всегда перед нами идет, а за нами ангел-хранитель идет. Вот если тебе вот нужно какой-то совет, ты всегда у смерти спроси, она впереди идет, ей все видно. А я говорю, бабушка, а как у смерти совет спрашивать? Она говорит, а ты вот прежде чем что-то важное решить в своей жизни, ты спроси вот внутри себя, а если мне вот завтра умереть, как я поступлю? И я вот этот совет запомнила на всю жизнь. Это вот, понимаете, так надо общаться с Ямараджем. Все время как бы по большому счету. Вот он ко всем нам сейчас как бы лицом. И мы должны себя внутри, а он может и совет дать. А вот как вот поступить? А если вот мне завтра умереть, как я поступлю? То есть и поступай по большому счету. Вот у нас такой год. Вот что я хотела вот этим соединением сказать, не знала, как до вас вот какой вот смысл донести. Понятно это было? Или есть вопрос?